Всем привет, на связи мистер офисерк и сегодня мы продолжаем играть в игру Shade of the Tomb Raider. Так, в прошлый раз мы побывали в пещерке, мы свалили вот этот грузик, который здесь у нас был, благодаря кинжальчику, который, который сделали самодельный, ну и мы каким-то макаром сделали вот этот лук, который получше, чем изначальный. Эээ, нашли Пещерки, нахождение документика, который пока не можем взять, к сожалению. Вот, и. Что, стрела? Нет, это не стрела. Вот. И. Смело убиваем животных. Ну и плюс сделали навык, благодаря которому мы можем видеть сердца животных. Крупных животных, конечно же. Так, а ч ⁇ это я его... Рядом гробница испытаний. Да нет у меня снаряжения, чтобы туда проникнуть. К сожалению. А где у нас этот э, бычарок? Короче, мы сейчас, э, если... Того не найдем, а вон он ходит, бродит. Так, если мы сюда пойдем... Мы туда попадем, да? Ну, такое себе удовольствие, если честно. Сюда мы стрелять не можем. Это плохо. Ну, вон он, кабанчик. Так, нужно вот по вот этим прекрасным местам нам полазить. Так, тут у нас получилось это сделать. Опа. А, вот это что-то новенькое. Так. Не все мы еще тут, оказывается, нашли, да? Не все для нас... Открыто Так, ну отсюда мы можем Ну давайте Так Блин, далеко он теплый да? Блин, я не могу. Блин, кучу стрел потратил. Ну ладно. Извини. Извини, но или ты меня, или я тебя. Но я его разделать не могу, к сожалению. Знаете, почему? Потому что у меня куча, походу, всякой кожи. Давайте исправим этот момент. Давайте какой-нибудь там лук улучшим, чтобы он стал еще лучше. Мысли. И чё царя на лягушку, что ли? О, капец. Так, сколько у нас стрелка? Давайте сейчас сделаем. Так, раз такая фигня лук лиса изгнанника гибкий лук сделан из химного дерева и вот эти его пускай стрелы с большой скоростью нанося больше урона животным прострельная скорость изготовления вот время удержания все плохо Ну давайте улучшим Усиленные плечи, усиленные плечи лука позволяют увеличивать натяжение тетивы для нанесения повышенного урона. Да, я хочу. И укрепленная рукоять, более прочная рукоять лука позволяет увеличивать силу натяжения и наносить больше урона. Тоже щелкнем. Так тут мы светло для стрелы можем лучше специальное утолщение на тетиве позволяет быстрее накладывать и выпускать стрелы сколько блин, всего требует это просто жесть так а здесь уровень улучшения оружия 4 и я понял обмотка рукояти лука повышает удобство стрельбы и скорость натяжения тетивы так. Эм. классно классно но мы больше ничего не можем сделать да. обидно вот эта штука это чё у нас какие-то какие-то документики странные так Давайте его выберем. У нас, конечно, время удержания будет поменьше, но все остальные параметры будут лучше. И давайте все-таки легенда ресурса зайдем. Ткань. Ткань у нас откуда, с чего она. Интересно. Улетела стрела. Так, вот здесь где-то у нас было забитое животное, забытое забитое животное. Вот оно. В смысле? Ты чё? Прикиньте, она не хочет забирать. Три стрелы было потрачено в прошлый раз. Да. Жизнь, боль. М? Попробуем еще раз, может быть, получится. Блин, Ешка не появляется. То есть кинжалчик нарисован, а все остальное нет. Остальное не пожалуйста. А есть у нас еще? Там зайки-попрыгайки это такое себе. Так, насекомые, да, нельзя ничего с них пока что взять. извините, но мне нужен лук, это охота, детка, блин, откуда они берутся, просто капец сколько, так, ваша ткань а, это походу уровень оружия ну ладно тут мы типа что-то можем улучшить ну давайте улучшим раз это можно сделать почему бы нет зачем, конечно, ладно, что-то понаулучшали и в итоге все эти луки на самом деле хуже, а самый крутой вот у нас уже есть и вот к сожалению тут мы не не моем слова нет так, все, все, выдвигаемся. Потом а мы засиделись тут, молясь. Ну, извини, ты сам появился из ниоткуда. Так, ладно, охота уже долгий период времени у нас проходит. Так, где у нас тут этот? Вот она, веревочка. Все, понеслась. Там у нас заяц. Ладно, пусть пусть живет. Э, резать мы не будем. Потому что... Потому что мы еще туда не ходили, понимаете? Так. Ползем, да? Ползем в новое место. Ух, ух, ух. Так, мы эти штуки здесь и не добрые, да? Ну ладно. Сделаем это чуть попозже. Так, здесь у нас также птичка. Есть. Есть растения. Вы что, не хотите лететь, да? Мигель. Так, очко навыков нам дали. Отлично. Не нравится мне это. А, Миги? вот она Файр, файр, фа А его могли порезать, Миги? реально Пипец Просто пипец О, блин. В башмаках-то ноги. Рюкзак, порезы. Но это не дело, ребята. Наши. Наша всякая гадость, которая потом уйдет, конечно же,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 Однако, так тут мы как я вижу подняться ни разу не можем дальше тут тоже ничего такого интересного так ну-ка если мы по этой фигне будем бегать или встанем на нее пофигу да нашим ботинкам пофиг сапоги у нас А, ну, кровавые следы пошли. Даже не знаю, что делать. Мигель, конечно, Мигель. Тигрение, я думаю. Здравствуй, тигра. Вот тебе и Мигель. Да ладно. Ты е ⁇ у меня крутой лук. А, ну кэш, кошечки, а? Чё? молодец, да? не дает мне прям попасть туда в них, а? Вот вам и у. Так, что это какая-то дичь. Ничего хорошего с них. Не дают одну шерсть. Согласен. Бабуины, а ну пишет сюда. Так, вода пошла, да, у нас? Только здесь ходик есть. Так, здесь какая-то фигнюшка есть. Тигры убежали. Часлистой. Э, не дрыгайся, я боюсь немножко. Что за крики? Э? Стой, стой, стой, стой, аккуратно. Мне нравится мне эта музыка. Да вы серьезно? Это что за нафиг? Одна стрела осталась, алё, гараж. Блин, дерева нету. И чё ты мне предлагаешь? Я у тебя уже столько стрел запульнул. Вы еще скажите, что ему нужно в сердце попасть? Да ему с... пофигу. Совершенно пофигу ему. Я бы сказал, как получается. Я столько стрел у него ушатал. Ты что неубиваемый, эй, сталоны. Так мне дерево нужно. Ах ты кос. Ах ты ж зараза! Я столько стрел в тебя выпустил, алло. Это пипец какой-то, серьезно, бля! прибежал второй. Бог ты мой. Я в тебя столько стрел выпустил Алло Ай, неубиваемый ягуар, а ф один для лечения Спасибо, блин Вообще нужно лечиться? Нет, мне интересно. Понятно. Со стрелами все плохо. Вот что я вам скажу. Это какой-то пипец был, а не битва. Я столько всего выпустил и обидно что все было напрасно В дерево много ушло действительно так ладно надо отсюда убираться тут конечно красиво но Так, но ну, он только там я вижу местечко. Но ну, может где-то что-то еще тут валяется, нет? ну что ж, ладно. Раз только тут, значит бежим отсюда. Так, давайте карту откроем еще. Хочу посмотреть, что у нас тут где-то есть или не есть. Короче, что-то еще он какой-то документ есть. Оказывается, хотя мы его подняли. М -м. Ладно, мы почти на месте. Скажем так. <связывается> Давай. Вот часть обломков. Иона! Эй, Иона, блин, тебя тут чуть ягуар не съел, которого мы, блин, Чтоб двадцать тридцать стрел запустили ему пофигу. Так, лазанье по деревьям на тут. Все, я на месте. Ткань. Улучшение оружия восстановления костюм. Логичное. Костюмчики вы мне, конечно. Так. Опять по деревьям придется лазить, да? А, уже 12 есть. Неплохо растем. Наши аппетиты растут. Так, либо так, либо... Вот сюда еще можно заглянуть. ты игра типа настроена, блин, кто это все строил, правда? Так, Кай, да? Так, и благодаря этому лазанию мы бы попали туда, да? Ну окей. Самолет. Самолет. Лена, Вертолет? Ничего больше не вижу хорошего. Поэтому можно... Следовать дальше. Так. Звук удара. Логично. Так. У нас есть инструмент. Это хорошо.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 Я не думала, что все так обернется. Я... Надо было настоять на своем. Теперь я понял. Ты фокусируешься на цели, все остальное исчезает. Иона. Эй. Эй. Я за тебя. Это мой выбор, как правило. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Но, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. Может, дать ему имя? Хорошо. Илай, мой кузен. Он был тот еще паразит. Пока, Илай. Спасибо. Пора идти. Нам надо найти Кувак Яку. Там мы за ночью. она. Ладно. Бега полностью руку перемотали. Так, а здесь-то у нас есть какая-нибудь ночлежка, да? Постер, все дела. Меня... Поля. Да, Мигель, кажется, направлялся к нему, когда. Бедняга. Ча, погодите. Ты веришь во все то, что ты сказала про бедствие. Я верю, что если это правда, ради этого стоит рискнуть жизнью. А трените за это готовы убить. Так, там внизу что-то есть. Ну ладно. не сильно б я рискнул прыгнуть туда так у нас здесь вот есть тоже еще такая фигня Че ты куда это ты собралась да ладно ну что ж на фоне этих водопадов мы и закончим сегодняшнее путешествие в общем, с вами был офицерк. Если вам понравился сегодняшнее похождение, то подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, оставляйте комментарии. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока, пока, пока, пока.